здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и как только вы меня увидите прошу дать мне обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка а лучше сотенка за наше хорошее настроение любая наша встреча добавляет нам всем позитива, добавляет нам всем осознанности, и поэтому давайте за это напишем максимальную оценочку, а я тем временем посмотрю насколько хорошо я вышла в эфир а, да я себя уже вижу но ваших комментариев пока не вижу поэтому жду от вас обратной связи первая пятерочка вот вот ольга ура а, реакция есть дети будут на всякий случай десяточку и светлана тоже написала десяточку чтобы я вас увидела а, поздравляю девчонки вы распечатали танцпол Альбиночка, я вот смотрю, все ВКонтакте только и меня почему-то увидели вот пошел и youtube тоже светлана здравствуйте здравствуйте до да, доброго времени суток всем да кстати а в каком вы городе живете а то вот только так подозрительно написала доброго времени суток я думаю вы не в московском регионе а где-то еще поэтому напишите заодно город в котором вы находитесь вообще все кто подходит пишите город где вы мы здесь десяточка ура да пожалуйста дайте мне еще вот калуга. А, Ольга, а ну это вы на всякий случай, тем, кто в другом часовом поясе правильно написали. Но ну это здорово. Доброго времени суток. Наверное, мне надо также представляться, потому что это же остается в записи. А люди могут смотреть меня в любое время, потому что когда кому удобно. Многие мне пишут, что встречают утро вместе с моими разборами за чашечкой кофе. Я очень рада, что добавляю вам. Аппетита, или а, добавляю вам каких-то положительных эмоций в начале дня, это радостно, а, да, правильно, именно так: а, да: Воронеж, Москва, Рига, а, Лондон. Ой, Лондон. У нас крайне три эфира были как раз а, с полей Лондона. Новости. Да, у вас там сейчас вообще, конечно, в Лондоне. А, Лондон сейчас взбудоражил всю общественность, да, все информационное поле благодаря меган маркл благодаря сбежавшим принцу и принцессе а, до да, москва ура ура ура замечательно ну вот наконец-то я добралась до той темы которая уже устарела уже там новая тема на канале супер появилась и я думаю что завтра я ей займусь но что ж поделать все равно лучше поздно чем никогда тем более гость у нас довольно интересный оставить его без разбора мы никак не могли и поэтому давайте приступим к разбору а, нас уже 50 человек я думаю что можно начинать поэтому я себя уменьшаю раздутая свое эго сдуваю да и первый фрагмент пожалуйста мне дадите сейчас обратную связь если все хорошо со звуком с видео а, Да, кстати вот обязательно чтобы звук соответствовал видео тому как я говорю чтобы потом не было перепадов а, если будут что-то громче, что-то тише, напишите мне в чате, что мне убавить, что прибавить, чтобы я понимала. Давайте я включаю первый фрагмент а, и посмотрим сразу на сигналы тела нашего сегодняшнего героя. Рустам Солнцев, встречайте. О, ты сплетник, пишет мне какая-то тетка с закрытым профилем. А, меня это не обижает, меня это никак не трогает. Вот смотрите, пожалуйста. А какие реакции тела? Ой, я что-то пропустила, пока чашку пила. Так, все, все в порядке со звуком? Ой, вы такая милая, Анастасия, спасибо. Я даже накрутилась, как вы видите. Вот, попала наконец-то. Замечательно. Кто сегодня впервые единички в чатик пишем, кто не впервые, пишем всегда. А я пока, наверное, отмотаю обратно это видео, потому что я пока пила, не обратила внимания на сигналы тела, а их же надо комментировать. Я уж совсем забыла, знаете, думаю, включила видео, значит, само пойдет. Нет уж, языком придется работать, как говорится. О, Итак, ты сплетник, пишет мне какая-то... Вот смотрите, отклоняется. Он довольно часто отклоняется, но сигналы отклонения вот в данном случае часто бывают не совсем как испуг. Часто он отклоняется для того, чтобы, знаете, вот как помните, мы когда Маркл рассматривали, там тоже было отклонение и наклонение головы. То есть как бы отклониться, чтобы посмотреть получше на, ну, на, на то, что тебе предлагают. Это такой сигнал торговки, так, ну не торговки даже, но ну, сигнал человека который хочет э, рассмотреть получше но здесь в данном случае конечно же он отклоняется потому что подсознательно не совсем ему это понравилось да он там рассказывает но вот этот вот эта часть речи ему не совсем по душе поэтому он отклоняется и голову при этом не наклоняет он просто чуть-чуть отклонился потом вернулся то есть это все-таки испуг это тетка с закрытым профилем а, меня это не обижает меня это никак не трогает но ну, насчет не обижает не трогает это он совсем уж загнул потому что мы видим что здесь и презрение и подбородок напряг то есть он нам скажет только ту информацию которую заготовил да, которая ему сейчас вот подойдет и поэтому вот то что он сейчас сказал это меня никак не трогает но ну, он а, в какой-то степени кокетничает перед нами но ну, неважно идем дальше а, значит, да, еще вот никак не трогает, еще вот пожал плечами. Получается, что все-таки трог, ну вот подсознательно все равно, он не знает, трогает или нет, но лучше сказать, что не трогает, в общем-то, так, ну в образе, он, он вообще вот все это время, несмотря на то, что как бы открытый, все, но там был такой прям образ вот красной нитью, мы это обязательно пройдем. И я вам обязательно там дам еще задание по этому образу, потому что очень интересно мне мне показалось, и в общем-то, поэтому я стала его разбирать. Главное, это делать интересно, ну, с умом. Я еще, понимаешь, я еще и шоумен. А вот это самое главное что он нам принес сказать понимаете да конечно же вот эта тема не совсем ему нравится да вот кто-то его критикует кто-то кому-то он не нравится но самое главное с чем он пришел это заявить о себе как о шоумене потому что естественно это его хлеб это его род занятий поэтому ему обязательно надо было это проговорить вообще знаете вот когда вы беседуете с человеком он всегда сведет тему к тому что ему более интересно поэтому достаточно просто э, слушать до да, собеседника и давать ему высказываться до конца и вот здесь как раз э, ну, сразу понятно для чего он пришел в общем то да конечно там было много критики в адрес э, разных людей да там много информации было рассказано но вся эта информация сводилась э, к одному к чему сводилась сейчас мы все узнаем но ну, не в этом пока фрагменте в, э, через один фрагмент а, да. Э, после нескольких пластик ничего себе шоумен mm -hmm. а, да а, экс участник дом 2 а, да совершенно верно если кто-то не знает кто такой рустам солнцев это экс участник дома 2 значит довольно скандальный судя по и потому как он рассказывает я не знаю конечно я его не видела я никогда не следила за домом 2 вот только стала как-то отслеживать когда стала экспертом туда ходить но потом я тоже прекратила это делать и сейчас мне абсолютно все равно что там происходит и вообще когда он там был я не знаю что он там делал если кто-то знает можете в комментариях потом под этим видео написать что он из себя представляет можете вообще в принципе свое мнение написать я не возражаю я только приветствую также я приветствую лайки под этим видео э, вообще под этой э, лайки дизлайки если вы считаете что не очень хорошо а, да я включаю следующий фрагмент они еще дали и вполне себе не очень хорошее название этому моему видео не хочу его сейчас произносить не хочу лишний раз оскорблять этого святого человека Зверево. И смотрите с каким сарказмом это сказано вот это тоже я решила показать настоящее отношение несмотря на то что он не ну конечно это понятно сразу что это сарказм это юмор такой черный довольно да он конечно же больше хотел подколоть Зверева, но тем не менее давайте по, по сигналам тела посмотрим что же на самом деле он пытался нам сказать про зверево Ну, мы видим что отталкивает ладонями вот вот это кусочек руки мы увидели да значит он отталкивает значит про зверева говорит дальше он отклоняется вот видите изобразил поклонение сначала а потом вздернул челюсть и показал что все равно он не смирился да он, он показал как бы вот это поклонение да вот когда челюсть опустил сначала а потом поднял челюсть и видите напрягает подбородок и как раз вот скрываемый гнев видите как у него челюсть ходит в стороны вот это как раз скрываемый гнев очень четко видно и поэтому конечно же несмотря на то что он назвал его святым человеком мы видим настоящие отношения. И это неудивительно у них конфликт поэтому чего, чего можно ожидать но с другой стороны мы же с вами учимся правильно и поэтому я вам как раз показываю этот вот эти сигналы тела он как бы говорит святой человек и когда это вот э, вскользь смотришь ты думаешь боже мой может он и правда к нему так хорошо относится до да, что назвал его святым но мы видим Видим, что по сигналам тела тут абсолютно даже не пахнет симпатией и поклонением а, да, а, да вот напишите мне в чатик плюсик если вы сразу вот даже без замедленной съемки понимали что ну хотя да в принципе все равно понятно но все равно плюс в чат напишите если э, вы сразу поняли что это стёб если не поняли напишите минус просто чтобы вы же помните я люблю чтобы чат двигался да я э, досматриваю до конца да, святой человек. А по поводу зверева мы поняли его отношение, внешне добрый и пушистый, за маской садист. А, ну, тут за маской много чего скрыто, и самое главное, что тут скрыто, сейчас мы потихонечку к этому подходим. А, ну, тут вообще просто вся передача, это сплошная самопрезентация. Сплошная. Вот, знаете, такое ощущение, что мы смотрели вот это интервью не для того, чтобы понять что-то для себя, а для того, чтобы он сделал нам рекламу. Рекламу себя любимого. Не, ну, в принципе, для этого они, ну, вот все звезды и ходят, но здесь прям вот эта реклама настолько, ну, настолько бросалась в глаза и а, особо это как раз вот заметно потому а, как он в каких моментах он делал вот эти жесты самопрезентации напомните что за жесты самопрезентации мы знаем а, напишите в чатик что за жесты самопрезентации а кто будет смотреть видео вот прямо остановите это видео напишите как, какие жесты самопрезентации вы знаете и а, так так так его манера такая всех стебет, а, сколько уже длится трансляция. В 19.00 мы начали. А, так, три минуты. А, так, 3, не 3, а 13 минут, но ну, ничего страшного. А, так, а, давайте я включаю фрагмент. Я надеюсь, что вы успеете написать, какой жест самопрезентации вы чаще всего у него видели, если вы смотрели это интервью. И вообще, в принципе, какой жест самопрезентации часто встречается у таких людей. А, да, да, правильно, правильно, правильно, правильно написали. Кто, кто написал, я не буду сейчас озвучивать, потому что видео, чтобы успели написать. А, включаю фрагмент. Я Михайловскому сто раз сказал моему любимому, ты почему не сделал меня ведущим? Это не проработанная обида, но это не значит, что я этим живу. Ален, да, оно у меня где-то там на... Вот, я хороший, полюбуйтесь мной. Подкорки возвращаются, потому что меня к этому возвращают мои подписчики. Ну, это конечно же шикарная отговорка вообще это такая а, манипуляция обобщения. А, в общем ми, меня просит кто-то просит да потом в принципе это выяснить а, до конца не ну ни у кого не удастся да но как бы вот это вот для него он выставил лоб и говорит меня просят мои подписчики то есть это а, ну, лоб это про то чтобы стоять на месте вот знаете как два барана которые на мосту столкнулись и а, пытаются друг друга столкнуть да и вот это как раз я ни в коем случае здесь никого не не считаю баранами просто это такое сравнение вот когда люди лоб выставляют это говорит о том что они будут стоять на своем это их позиция да они не будут драться но они никуда не уйдут вот это сейчас в данном случае для него такая вот защита для того чтобы никуда не уйти не сойти со своей позиции он выставил лоб и сказал меня мои подписчики, вот сзади за мной Москва, да, как говорится, за мной мои подписчики. А, так, а, может, надменная улыбка. А, вот а, волосы, волосы, волосы, как раз у него просто, знаете, вот по всем самым важным моментам, которые он хотел нам донести, там всегда либо сначала, либо в середине, либо в конце. Вот этот жест поправляет волосы, как бы говорит, полюбуйтесь мной, я же хороший. Хороший. Вот это вот прям, знаете, я смотрела и решила, что эти, вот прям на этих моментах имеет смысл разбирать все, что он говорит, потому что там как раз идет вот сплошная самопрезентация. Давайте дальше смотреть. Зачем тебе иметь такой бэк, типа ведущий дома 2 и что это? Это престижно? Я тебе объясню. Дело в том, что когда ты ведущий дома 2... Влад Кадони. Ой, как он, смотрите, как неприязненно к Владу Кадони. А, скрываемая агрессия, а, опустил челюсть, да, и вот это вот презрение, односторонняя улыбка, причем, знаете, такая досада. На самом деле, я так думаю, что тут просто зависть какая-то идет. Но это, ну, я, я в конце скажу, почему, почему не его взяли. Вообще это красной нитью как раз и проходит. Вот если бы я собирала передачу какую-то, да, я бы его не пригласила ведущим, по одной простой причине. но, кстати, вы можете предположить пока я еще не сказала свое мнение можете предположить сейчас в чате можете предположить в комментариях вот что вы считаете как какая черта характера помешает ему быть хорошим ведущим вот я считаю я, у меня есть мнение на этот счет и в общем то я надеюсь что он с этим поработает и справится и мы его все-таки увидим в качестве ведущего но у него есть один огромный недостаток который я я вам объясню потом так смотрим видите ну то есть к владу он относится очень плохо очень плохо но он это тщательно скрывает скрываемая агрессия да вот он челюсть спрятал то есть драться он не будет он понимает что не стоит сейчас вот прям задираться к владу потому что понимает что все таки ну, не, не для того он пришел да наверное нет а когда ты видите наверное нет вот и качнул Да. идущий дома 2 и вот ты вот на этом навозе ты пион и... и смотрите отклонился отклонился он сам испугался да он сам испугался Ну, конечно же отклонил голову как бы как бы дал показать что вот я бы хотел чтобы вот это вы все увидели да вот хотелось бы мне это увидеть ты крут и ты можешь и поднял челюсть при этом, конечно же. Он представляет, ему очень этого хочется. И, конечно же, для него это лакомый кусочек. Сделать это круче, чем всем они. Ты чем, круче Влада Кадони. Чем все они. У ведущей интересно такое отвращение. И, и челюсть спрятала, да, прячет эмоции. Вообще забавно. Да, ну, молодец, Алена, так хорошо подыгрывает, здорово. Ты считаешь я вообще считаю, что Владик очень крутой мальчик. Смотрите, да, я, конечно же, считаю, что Владик крутой мальчик. Да, и напряг подбородок. Очень крутой. Особенно эти хороши Венеры. Все с ним вообще в порядке, с Владом. и Венеры, это Бузова и... И Обородина, если, если кто-то не понимает. Просто его сейчас как вот привел как как пример, они же там были. У меня к ребятам по сути никакого никакой претензии быть не может, их туда поставить. Видите, и быть не может, и качает. А, есть, есть у него, у него одна большая претензия. Почему не я, да? и все. Я так по-свойски их просто там поддеваю, ничего страшного, не не облезут, вот. Ага, Поэтому, да, собственно, облезут. тут все на поверхности, но полюбуйтесь мной это я красавчик что вы не видите что я такой классный почему их взяли почему не меня вот это вот все красной нитью проходит вот это я красавчик любуйтесь мной наслаждайтесь мной будьте счастливы от того что я к вам пришел вот это вот прям идет идет красной красной нитью а дальше давайте следующий фрагмент включаю ты можешь себе представить сейчас это представить невозможно чтобы кого-то вот так вот они приветствовали опять же не к тому что я был крут или да нет конечно же я был крут нет это я к тому Ну да, я был крут конечно же я был крут. круто то есть вот это вот слишком много его, понимаете, вот чуть-чуть поскромней бы. Вот прям, ну совсем много, вот, вот, ну, ну не, невозможно смотреть от этого. Нет, ни в коем случае, это, это его черта характера, и это его харизма определенная. Но вот для того, чтобы исполнялись его желание, которое он хочет, вот особенно то, которое он уже озвучил, вот это как раз та черта, которая не подходит в этом случае. Что они вот допустили большую системную ошибку, которая стала, знаешь, как вот в компьютер проникает вирус, они допустили туда какой-то вирус, который разросся, и они вовремя его не пресекли, а ответы были на поверхности. Я его шеф-редактору Саша говорил, Саш, кстати, совсем недавно, год назад, я говорил, видите, я красавчик, ну что ж, вы еще не заметили, что ли? Я тебе открою секрет, даже денег не возьму. Что сделать, чтобы вернуть зрительский э, интерес к вам? Ну, у него все завязано на скандалах. Э, вывести просто скандал на новый уровень. Это, да, безусловно, могло бы и как-то под это, э, ну, немножечко оживить передачу но все равно конечно же это не совсем то что требовалось и его в качестве ведущего это тоже не то что спасло бы дом 2 Ну, он, он конечно же знаете блажен кто верует и в общем то это его точка зрения и мы можем выслушать да и либо согласиться либо нет так же как и вы смотрите мои разборы вы можете и согласиться и не согласиться у меня много комментариев разных и в общем то кардинально они отличаются друг от друга часто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 да нет, конечно же, я был... Ой, простите, это опять я включила то же самое. Вот прям, вот это вот, он был крутый. <laughs> я опять... Да, кто подходит, и кто впервые на эфире ставим единичку, а кто не впервые, ставим всегда. Пишем прям ручками всегда. А кто впервые, пишем единичка прям буквами, чтобы ручки ваши работали. Да. Включаю следующий фрагмент. То, то же... есть это все правда, то, что говорят, что уволили без выплат зарплат, что кому-то сократили, что им всем запрещают говорить про причины закрытия Дома-2 но полюбуйтесь же мной полюбуйтесь смотрите и челюсти такой заслуженный печаль изобразил на лице да вот то есть смотрите я все знаю я все вот я самый заслуженный человек я старейшина вообще знаете он мне напомнил такого старичка который сидит и говорит вот раньше раньше вода была мокрее трава зеленее небо голубее воздух свежее да вот вот примерно да так накануне нашего интервью слился Влад Кадони, которому который сказал, что ему запретили говорить про причины, что они скрывают. Секрет по Нечего скрывать. Там вообще нечего скрывать. Ну, от того, что он не знает, что там скрывают, в общем-то, не, ну может и нечего действительно скрывать. Но здесь, конечно же, пожимание плечами говорит о том, что он сам сомневается в том, что говорит. Но, в общем-то может быть что-то и скрывают неважно здесь уже неважно важно нам с вами прочитать его сигналы тела правильно мы для этого собрались а не для того чтобы разобраться что скрывают в доме 2 но кстати по поводу что скрывают я, у меня родилась идея в связи вот с этим вот с его откровениями есть я в конце озвучу что я хочу вам предложить но для этого вы конечно же должны тоже поработать ручками там лайки всякие комментарии подписки то есть активность от вас будет от меня тоже поверьте будет интересная работа но давайте дальше я включаю следующий фрагмент а здесь довольно длинный фрагмент я уже просто перестала знаете вот эти вот все фрагменты разделять на на отдельные потому что там столько раз вот кстати попутно такое задание к вам если вы ну, вот мне многие, кстати, пишут, что благодаря нашим эфирам уже стали смотреть на всех окружающих, машина проехала, на всех окружающих более внимательно и стали отслеживать вот эти вот все сигналы тела, которые люди дают им, ну, то есть при общении. И... В связи с этим хочу вам дать задание, чтобы у вас вот этот навык больше нарабатывался. Посмотреть вот это вот видео, его интервью и посчитать, сколько раз он потрогал свои волосы. Я сама не посчитала. Посчитать сколько раз и написать у меня в комментарии, сколько раз вы насчитали, он потрогал свои волосы. Вот прям взять и написать. Потому что мне самой интересно. Вот займитесь, если не сложно. Мне, ну, мне просто любопытно. Я, я все не пересчитала. Но ну, некоторые фрагменты, которые я считаю, что вам надо увидеть, и они как раз вот показательны по определенным темам по поводу его волос. Когда они уже показали всему миру, что они профнепригодны что они не канают, у них не получается. Знаешь ли ты, что на 10 утра ставят проекты, которые никто не смотрит? То есть полюбуйтесь мной, вот их на 10 часов утра ставят, а, а я вообще красавчик. Вот если бы я был, так меня бы на 10 часов вечера ставили. А давай все-таки с человеческой точки зрения да. посмотрим, ведь те, кто пришел на этот проект, фактически посвятили этому всю свою жизнь и пожертвовали. Да. Этим. К ним, кроме как пристав... Опять. Смотрите, любуйтесь но я к вам пришел, любуйтесь. Экс-участник «Дома-2» никак не канает уже, да. Все остальное, да, Она и та, у нее сейчас война идет, знаешь, та внутренняя война какая-то, которую я бы назвал бедой. Она сейчас в беде, конечно, большой. Ну, смотрите, с каким удовольствием он это рассказывает. По большому счету сейчас вот, если проанализировать то, как он говорит, да, он говорит как бы про ее беду, и здесь, да, он показал печаль, но при этом полюбуйтесь же мной, а, а ведь я-то красавчик. В отличие от нее, а у нее жопа, у нее все плохо. И ты, я думаю, что ты тоже как профессионал. Ну, неужели ты не видишь, что этот проект не принес счастья людям, которые в нем участвовали. А сдел... Вот видите, опять волосы поправил, и здесь уже напряг э, нижнее века. то есть э, вот эта подозрительность присматривается, да, то есть э, здесь, конечно же, ему не совсем нравится, но все равно полюбуйтесь мной, я-то здесь красавчик, я здесь лицо сохранил, а это да, это как бы не совсем про меня, но как, э, вот этот вопрос ему не очень нравится. Из них. Мы сами видим, что. Видите, облизал губы, ищет ответ, вот ищет из тех вариантов, которые сейчас ему доступны. И самое интересное, как он отвечает, это вообще браво. Зачем вообще он нужен? А Зачем ты я, туда пошел? Я смотрю на Водонайву и понимаю, что у меня правильный выбор. Она сейчас тот человек, которого я люблю. Сейчас, когда мы вернулись друг к другу и обрели друг друга, и я понимаю, что я люблю ее всем своим сердцем, эту пизду. Ну, ну да, любит он, как всегда, себя. Понимаешь, даже эту страту я воспитал. Этих не воспитал. Кстати, вот интересный комментарий фиалка написала Трогая волосы когда они у меня грязные это тоже кстати к жестам самопрезентации относится а, понимаете вы проверяете надеетесь что они ну как бы вот от того что вы их поправите они станут лучше лежать и вы станете ну вы будете лучше выглядеть поэтому это тоже жест самопрезентации опять перепроверка то, того как вы выглядите понимаете это все равно вот жесты с волосами даже если вы понимаете, что они не так лежат, даже если вы понимаете, что что-то не то, все равно рука тянется к волосам, когда нам хочется выглядеть лучше. Понимаете, вот в чем фишка. Воспитанных женщин, потому что это был, конечно, капец. Просто когда я завел себе Инстаграм несколько лет назад, это был какой-то капец. На каждом шагу обязательно находилась какая-то тварь, которая пыталась меня унизить. Кто у нас главный мужик на поляне? Кто? Ну тёлка Бузова, а чувак Рустам, все. понимаешь? Вот оно, вот в этом, вот это была моя сверхзадача. Я а эта сверхзадача у него так и осталась, понимаете? Вот это вот быть самым главным чуваком на поляне. Вы поняли, к чему я клоню? Вот смысл, смысл почему он никогда не будет ведущим. Потому что ведущий должен быть немножечко, как он должен участникам быть, помогать быть главными. Он должен вот именно нить повествования держать в руках, при этом выходить на первый план только тогда, когда этого требует сценарий или какая-то еще сверхзадача. Вообще у каждой передачи есть сверхзадача, есть определенное русло. Передача строится не для того, чтобы показать ведущего, не для того, чтобы вот тот же Малахов, если бы он был настолько вот э, э, заморочен своей персоной, он никогда бы не стал малаховым таким которого мы знаем он всегда как бы немножечко себя э, затирает он немножечко себя прячет он дает возможность высказываться но когда э, нить уходит да он очень жестко берет и обратно возвращает в свое русло он да перебивает когда это требуется понимаете он не для того перебивает чтобы показать что я здесь главный все слушайтесь меня вот вообще э, вот самое Главное у ведущего это не, не выпячивать свое собственное эго. А здесь эго просто раздуто, выше крыши, вот и все. Вот по этой причине он никогда не станет ведущим. Но давайте дальше смотреть. Очень быстро я для себя определил тогда. Очень быстро. Я это... Опять волосы, да, то есть вот сверхзадача стать главным чуваком. Это сверхзадача для участника, для простого участника, да, это сверхзадача. Но не для ведущего. Вот в чем проблема. Вот почему он дал и идею э, вот этого шоу «Бородина против Бузова». Он вначале сказал, Алене, если вы смотрели, кстати, э, да, напишите э, плюсик в чат, э, кто смотрел это, а минус, кто еще не смотрел. Обязательно пересмотрите. Э, так вот, он в самом начале сказал что идея э, шоу бородина против бузовой это его идея но он э, ее представил как он ведущий но в итоге его не позвали ведущим так вот я объясняю со стороны почему его не позвали ведущим да потому что он бы себя ставил на первое место а в любом шоу нельзя ведущим ставить себя на первое место и даже если смотрится со стороны когда там бородина с бузовой берут на себя образы правления они они, ну, начинают много говорить только тогда, когда им надо подхватить нить, когда нить уходит, и им надо немножечко вывести шоу на определенную, э, вот, э, на сценарий. В любом случае есть сценарий, но все равно там экспромт происходит уже э, и и вот этот экспромт нужно всегда поднастраивать. Под вот это вот потому они ведущие, а не он, понимаете? Но он, конечно же, подумал, что все дураки его не пригласили, а он такой замечательный. И вообще, вот так, так часто происходит, когда человек вот немножечко себя неправильно оценивает. Вот в данном случае, да, это и есть. Делаю, поверь мне. Я это сделаю. У меня будет ребенок, да, хороший толстый пацан. У меня есть другая цель. Раньше я о ней болтал, теперь не хочу о ней болтать, но она тоже связана с каким -то об, какими-то общими культурными ценностями. В общем, поняли, да, задание, что обязательно пересчитать, сколько раз он поправил волосы в самом интервью. Вот прям вернитесь и пересчитайте, и мне в комментариях напишите. А мы переходим к следующему фрагменту. Здесь он затронул действительно очень серьезную тему. И вот это я, конечно, очень поддерживаю, потому что, ну, молодец. Вот это он смело, во-первых, он признался в том, что он бисексуал, да, ну, по сути, он признался в том, что он гомосексуалист да ну в общем то практически да и тем самым он смотрите он обезопасил себя ну конечно же он уже прошел вот эти все периоды когда его гнобили за это и знаете он сказал золотые слова что вот если бы все гомосексуалисты страны признались в этом да ну или хотя бы те у которых есть выход на ну, на большую на большую аудиторию ну, намного легче было бы сексуальным меньшинством да и вообще в принципе но ну, они же ну по сути чем они мешают да вот казалось бы почему бы не заявить об этом но все об этом скрывают но ну, все скрывают эту информацию все стесняются ее сказать и поэтому им прилетает уже когда они долго долго скрывают информацию это получается страх у них всегда внутри сидит страх который их пожирает а, кроме того когда это все формируется в какое-то общественное мнение это прилетает уже в виде огромного хейта если бы они признались да да они потеряли бы часть аудитории но они бы дальше жили более свободными вот он очень правильно сказал вот эти вот вещи я прям поддерживаю целиком и полностью а, но давайте смотреть внимательно что он попутно вообще как он вляпал как ост... ну, это в следующем фрагменте. Давайте сейчас по поводу Лазарева посмотрим. Включаю фрагмент. Серега. Вот есть Сергей Лазарев, у которого очень большая армия фанатов. Ну, опять, да, опять волосы. Ну, естественно. Естественно. Куда же без волос? Да. И есть тот аутинг, который с ним сейчас случился. Его аутят ужасно из-за этого Малиновского. Почему они не связывают их как друзей? Они не связывают их просто как бро. Нет, они связывают их как вот ну само, как любовников. Почему это происходит? Да, это все пошло от того, от той моей обложки с Экспресс газеты. Тогда это все разрослось, потому что была дикая цитируемость. Я об этом жалею, потому что Малиновский, когда открыл рот в каком-то интервью, я понял, что это какое-то существо недалекого полета, невысокого совершенно. И все, что там у него есть, наверное, это то, у него в штанах. Когда Сергей Лазарев и многие другие звезды, известные своими сексуальными пристрастиями, на этом не раз пойманные, молчат в своих соцсетях о том, что происходит в этой стране. Рта не раскрыли, не защитили ни собачонку, ни кутенку, ни а человечка. почему? Как это связано? Хорошо. Связываю. Сейчас ты все это поймешь, котенок. Почему ты считаешь да. задачи Сергея Лазарева защищать гей-сообщество. Да потому что он в кожаных трусиках в попу танцует То есть, подожди, на сцене. если человек, да. значит, кто-то где-то о, о нем думает, что он гомосексуал или что-то, то значит, Ему этот, не обязательно. Этот артист обязан защищать, нет, нет. а если у, у него есть право на частную жизнь, а если он не хочет делать это достоянием общественности не хочет и вот смотрите когда он опустил челюсть у него челюсть немножечко пошла вперед то есть скрываемая агрессия и смотрите с каким воодушевлением он пытается донести эту мысль действительно у него наболело и вот это мы видим по воодушевлению вообще он в принципе очень харизматично высказывается да ярко так эм, с эмоциями с э, жестами иллюстраторами то есть э, он сам по себе такой яркий человек и вот как ведущий он бы все-таки мог бы быть классным Классным ведущим если бы ну умел вот это выключать когда надо умел бы одеяло на себя так сильно не натягивать а, да сплошная театральщина но а, вот кстати а, тут еще ирина написала мало лайков Ребят, давайте лайки поставим не забываем а, да и не надо это делать его никто не помыкает и не принуждает к тому что он должен сказать о том кто там сверху у них в этой паре никто но ты имеешь право сказать о том, что тут ты видишь несправедливость, тут, тут и тут. Ну, то есть он там дальше еще много чего политического сказал. Ну, вообще, вот я считаю, что да, он прав все-таки. Надо как-то давать вот это давать людям свободно ну, говорить о своей ориентации но ну, не так как панин например вот прям у него глаза загораются когда про какие-то извращения нет не не в плане извращений а просто вот чтобы э, как бы все знали все понимали да чтобы не скрываться не не прятать вот это вот э, свое э, ну вообще свои предпочтения от своей аудитории по сути э, ну вот такое вот э, поведение их э, ну, заставляет их самих больше нервничать да вот здесь вот я полностью с ним согласна и, а, и включаю следующий фрагмент где остапа понесло по этой теме и он наговорил кое-чего Ну, я считаю что это как раз повод нам с вами разобраться в теме получше и у меня в общем то есть что сказать вам а поэтому ну, давайте включаю следующий фрагмент Одна там против них всех. И никто, никакой поддержки, ни у кого. И вот эти вот все молчат. Имея Понимаешь, я все свожу к тому, что у них огромные платформы. Они должны участвовать в жизни общества. Они должны говорить, помогать обществу, объяснять. Опять волосы, боже мой! Как молчит Пугачева. Никогда ничего. Я написал два материала на Эхе Москве, которые имели жесткие вообще прочитки о том, так и, так и были озаглавлены. Алла, почему ты молчишь? Почему молчит Алла Пугачева? О чем должна Алла Пугачева говорить? Хотя бы что о, том, должна... о том, что касается, она ведь она женщина, которая, которая, замечательно выглядит, условно говоря. Смотрите, как он начал говорить и сжал подбородок перед этим, челюсть у него пошла вперед, но он поджал нижнюю губу. Вот это вот я не не замедлила но надо было бы вот перед тем как ну когда ведущая задала вопрос он понял в какой просак он попал сейчас ему надо довести как-то мысль но он не готов это озвучивать вы понимаете сейчас он э, по сути вот э, его остапа понесло он сказал лишнее он понимает что сказал лишнее смотрите как он выкручивается она молодая мать назовем это так Назовем это так. То есть э, здесь опять идет вот это вот э, всякие надстройки, да, вот э, он, он сам запутался, он сам не знает, как из этого выйти. Он теперь уже подбирает слова, слова смотрите, он, э, речь перестала литься вот э, так, как раньше, нет этого энтузиазма, он сжался, он подбирает слова и э, на, сказал молодая мать, но понял, что не туда, не, не то я что-то сказал, поэтому назовем это так. Да, у нее молодой муж рядом с ней находится рядом с ней находится да вот это вот абстрагирование э, такое э, понимаете уже речь перестала так литься, как было до этого нет жестов манипуляторов Ой, э, Иллюстраторов Ни, нет ничего, понимаете? Он напрягся, он пытается подобрать слова. Вот это он зашел на ту территорию, действительно на минное поле. И вот эта тема прям реально, я так поняла, что надо дальше ее дожимать. Извините, ребята, что я так реагирую, да, Фух, я успокаиваюсь, но эти вопросы для меня принципиальны. Ага, ну и сошел на то, что я просто очень нервный, и я, наверное, разошелся, и смотрите, вот в конце как раз поджал нижнюю губу, а нижняя губа, она у нас как раз за наглость отвечает, как раз за то, что, ну вот мы видим, что мы можем взять, да, значит, губа идет вперед, мы можем прощупать что-то, да, вот то, что в пределах нашего, нашей досягаемости, и то, что мы можем взять и потрогать, вот я чашку свою могу взять, потрогать, а если бы эта чашка была чужая, я бы, наверное, так не наглела и не брала бы ее, так вот, когда человек видит вокруг себя все, что он может потрогать, у него губа ну, в нормальном состоянии. Когда он понимает, что вокруг чужая территория, и ему нельзя это трогать, у него губа часто поджимается, особенно нижняя, потому что это по ситуации. И поэтому мы видим, что губку он поджал, то есть понял, и, и знаете, так съехал на нет, вот так, знаете, сдулся, что называется. И вот эта тема по поводу Галкина давным-давно уже маячит у меня перед глазами, и также а По поводу других людей, которых, ну вот можно вывести с помощью невербалики на чистую воду, можно посмотреть их, например, гороскопы. Я могу поговорить с Юлей Кремлевой, кстати, Юля, вы сейчас не здесь, но если что, можно поговорить с хиромантами по поводу ладоней, может быть, они нам что-то подскажут. Вот эта тема гомосексуальности и бисексуальности, если вам это интересно, то вот как минимум за это видео ставим лайк пишем комментарий прям вот развернутый комментарий почему вы хотите эту тему а дальше под, если еще вдруг кто-то не подписан обязательно подписываемся если я вижу что это видео активно набирает просмотры активно ваш вообще вижу вашу активность под этим видео то я дальше продолжаю эту тему и мы дальше разбираемся в этом вопросе потому что там есть что раз, разбираться там есть такие темы которые и в том же интервью галкина у шихман там есть моментики которые я могла бы вам показать и мы бы с вами их разобрали и, и... По сергею лазареву и там ну в общем по всем кто у нас в этом списке проходит мы можем в этом разобраться для того чтобы ну, мы не для того чтобы людей травить а просто для того чтобы научиться разбираться в сигналах тела Ну мы здесь для этого поэтому если вам это интересно, то вы знаете, что вам надо делать. А я, наверное, с вами так, буду, наверное, потихонечку с вами сегодня прощаться. Видите, мы в 44 минуты уложились, и это здорово, это рекорд, меньше часа. Да, вот хотим разбор, знаете, что надо делать. Максимальная активность под этим видео даст вам... Ну, я, вы меня вдохновите, и я поработаю для вас. А, ну, вы знаете, у нас связь с вами, можно сказать, космическая, а, но, ну, правда, через YouTube, через интернет. Поэтому знаете, чего я хочу, и я знаю, чего хотите вы. Ну, я узнаю, чего хотите вы благодаря вашей активности. Да, значит, если вам вообще, в принципе, у вас есть что сказать, пожалуйста, в комментариях пишите. А, пересчитайте, сколько раз он потрогал волосы. Тоже в комментарии мне напишите. В общем, вам сегодня много заданий. Но ну, не все ж мне одной работать, понимаете. Вам тоже надо с этим работать, потому что, чтобы у вас уже, вот если вы сейчас пересчитаете, сколько раз он потрогал свои волосы, у вас уже на автомате вот этот рефлекс выработается. Вы уже будете, а, вот увидите волосы, сразу будете думать, ага, а что же он хочет сказать? А что же он а, не говорит? Говорит мне наверное он хочет мне понравиться. вы сразу будете это все как знаете как семечки а, а, это щелкать и все будет м, понятно а, прогеев уже у степановой было но ну, кстати по поводу прогеев у степановой там я не знаю это всерьез воспринимать я считаю не стоит но конечно же смотрите сами если не интересно то и не надо в общем то да значит я с вами прощаюсь а, желаю вам хорошего вечера люблю вас всех всем сердцем всей душой